Хочу научиться мыслить гибко. Хочу научиться мыслить творчески и принимать нестандартные решения. 22 мая пойду на тренинг развития креативности в МВУ.